Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас будет гайд на Ирели. Что мы начинаем? С чего мы? Мы идем, короче, в тренировку. Долго думать не будем, сразу пошлите в тренировку. Она находится у нас в вкладке мидеры и Ирелия. Короче, ее я тренировал на Твинке. На проекте Очередному учусь играть. И бла-бла-бла, очень сильный убийца. Я бы сказал бы убийца брузер, но больше она убийца. Поэтому ее нужно позиционировать, как Керри. Много импакта вносит вообще в файты, Очень много за счет контроля, долетания до противника, если он особенно где-то находится далеко. А вы уже использовали, короче, влет. Он дает флеш, вы за ним все равно летите, как бы, да. То есть стана третьего. Это та же метка, тот же урон, который потом продлится первым. Ульта, который дает массовое замедление. Очень сильная штука Так, хорошо С чего мы начинаем? А, давайте начнем с разбора вообще В принципе ее умений чтобы мы понимали Пассивка, как ее работает пассивка а, Давайте поставим сейчас манекены Под ней, как видите, есть точечки Под э, маной Там, где у нее мана находится Сейчас мы поставим вражеский манекен Смотрите, пассивка Каждый раз, когда вы наносите Ага, неправильно Че-то я не о том задумался. Короче, смотрите, давайте мы сейчас накидаем немножко уровней. Раз, два, три. Раскачиваем скиллы. Вот. А, вы делаете скилл, попадаете по чемпиону, появляется метка. Используйте первый навык. Уже у вас а, два стака есть. Да, каждый раз, когда вы бьете противника, внизу вот стаки они, и он скипыл. Да, то есть он продлевается. А, продлевается он, когда вы бьете больших монстров, большие объекты. Там драконы, нашоры, чемпионов. И там красный, синий бафы или больших мобчиков, которые в лесу находятся. Вы, чтобы пассивку реализовать, вы должны настакать их 4 штуки. Вот, 4 штуки, и теперь она желтая. Пассивка дает скорость атаки нам и дополнительный магический урон. С уронами очень хорошо заходит завоеватель в этом плане. Очень хорошо. И каждый раз, когда вы наносите урон, да, вот магический, физический урон. Ну, типа классная скорость атаки повышается. Ладно, с пассивкой мы разобрались. Первый навык это подлет. Если кто не знает, то чтобы подлет откадешился, нужно добить мопчика. Перезарядка, неуязвимость. Погнали в мид. Покажу, как это работает заодно. Покажу, как вообще типа, правильно добивать мопчиков. Как выводить вот эту шкалу, чтобы именно долететь до того, кого вы хотите. Немножко в сторону выводите. Подлетаете, и он, когда вы добиваете противника, либо же э, срываете с него метку, вот на нем метка появилась, вы кадашите первый навык. Добили мопчика, первый навык от кадашина. Добили мопчика, первый навык от кадашина. И смотрите, чтобы добивать, в сторону вывели. Видели? Так вот, в сторону выводите. Вот, сейчас мы убираем перезарядку 0. Вот, выводите в сторону. Надо вот крайнего левого добить. Вывели влево. Вправо, вправо, вправо. Вот. Э, вот эта вот полоса э, розовая Это означает то, что ваш навык Сможет э, добить э, противника а, Ну, чаще всего Она на мопчиках появляется Вот видите, то есть урона хватит, чтобы добить Скиллом а, Дальше, как стоять на линии С помощью этого первого навыка Если вы просто используете, нажмете автокаст Вы видите, политики героя То есть э, приоритет на героя стоит Так, приоритет на героя и когда вы вешаете метку на чемпиона, метка в приоритете. То есть, вы когда бежите, просто нажимаете кюшку. Сейчас, давайте еще раз повешаем. Вы нажимаете кюшку, и она будет лететь на него. То есть, даже поставим сейчас рядом прям притык вражеский ну парочка, да, их. Сделаем сейчас перезарядку скиллов. Обновим статус нашего врага. И вот, то есть, мы кидаем ульту, на нем метка есть, и все равно я полечу на него. Хотя, вроде, вот ближайшей цели. Ну, возможно за то что меньше еще хп вот кстати смотрите нажимаем q q q и все время он летит по э, меткам да и рели она летит по меткам. то есть на ком есть метка если вы где-то в тимфайте вот так вот ульту и будете нажимать q q q q q вы все время будете пока не закончится летать по меткам думаю понятно да вот мы еще раз использовали нажимаем только кишки и вот она летает по меткам. А чтобы добивать мобов, нужно выводить как-то вот в сторону постоянно. Понятно, да? То есть выводить в сторону. Хорошо. Пер с первым навыком разобрались. Добивайте э, миньона, крипа, чемпиона. Он у вас кадешится. Либо же вы снимаете с него метку, и он кадешится. Uh -huh, uh -huh. Так, убираем вражеские манекены. Где там убрать манекены? Второй навык. Как он работает? Если по вам сейчас должен пройти урон. Это так же самое касается и таверов. Смотрите. выбираем неуязвимость. Варус, успокойся. Выбираем неуязвимость. Смотрите. Оп. 160 блок. 160 блок. То есть а, а, она блокирует неуязвимость. Не убивай меня. Она блокирует урон. Обновляем статус. Идем обратно под тавер. То есть поглощение, когда включено полторы секунды... Она получает на 50% урона меньше. Это еще плюс лица от магического урона. Урон до дополнительно идет, как видите, физико-магический, за счет того, что. За счет того, что вы будете удерживать и на отпускать уже в направлении вот этого вот противника. То есть, так же самое можно продлевать стаки, которые, вот, допустим, вы стакаете. Вот, раз, так. А, третий скилл на мопчиков не работает Два стак Делайте третий стак, вылетайте уже четвертый стак есть И вот, чтобы он внизу вот да Чтобы он, он, допустим, отошел противник Вы зажали, и пока вы его держите а, Пассивка ваша, она не исчезает Именно в момент, когда вы зажали Если будете сейчас смотреть внимательно вниз Я вот нажимаю Только надо в направлении врагов Вот, видите, и она замерла То есть, просто если я нажму сюда Она будет дальше длиться то есть нужно именно возле врагов, в направлении врагов. Тогда она будет заморожена. Только сейчас не знаю, что это, наверное, слишком часто нажимаю. Но неважно. Третий навык. Где вы поставите первую метку и куда направите вторую метку. А когда они совместятся, да, вот дистанция, вот, она может постоянно двигаться, да, то есть может бежать. То есть поставить метку, дать флеш, там, влететь, прибежать и поставить, допустим, где-то вот так метку. По сути, это может даже вот выглядеть, не знаю, там, вы там побежали, болт знает куда, вот поставили, вот это все будет дистанция. Лучше всего использовать третий навык э, именно в горизонтальном положении, точнее, в вертикальном. В горизонтальном вот так попасть тяжелее, особенно когда противник пробегает так по центру, а вы кидаете вот так вот, он, ну, попасть тяжело. То есть лучше всего кидать в него, то есть э, в вертикальном положении. И тем самым вешаете метку, да, то есть помимо стана это будет еще и метка. Максить нужно первый навык, третий, потом второй. А, почему так? Потому что все-таки третий навык ей нужен как-то для того, чтобы проскелиться. Второй это для того, чтобы либо заблокировать урон, либо настакаться. Если играть, допустим, ей в лесу, а, то ей нужно... Ага, неуязвимость, понятно. Ей нужно раскачивать а, первый, третий, второй. Почему так? То есть вы даете третий навык, подлетаете, у вас уже две метки. Даете третий, первый, и у вас уже все есть, чтобы фармить лес. Да, так же само забираются объекты. Ультимативная способность настакивает пассивку очень быстро, если вы попадаете в много противников. Сейчас мы поставим вражеский манекен. Вот, два манекена. Кидаем ульту. Две метки. Добавляем сюда еще манекенов. Там Давайте сюда и вот сюда. Выбираем позиционку, кидаем, у вас full stack. Вы нажали QQ, он четыре раза полетел. Все, готово. Да, то есть, но ну не забывайте автотачить. Большинство и рейли, они забывают автотачить. То есть, когда вы куда-то влетаете, вы сразу должны автотачить. Это ваше направление. Именно автоатаки. Думаю, ладно, с этим все понятно. Эм, идемте на базу. Разберемся с закупом. Как закупаться? Смотрите, у нее э, вот это идут основные м, предметы. Ботинок ситуативный. Чаще всего ей э, берутся мерки. Меркурий. Э, чтобы меньше контроля было, все-таки она убийца. Вот. И стоит вопрос, либо проторемень из ботинков собирать, э, либо же какой-то можно эстазис и можно выход с контроля. Все зависит от того, в кого вы играете. Если там есть все-таки магический урон, магические контроли, бла-бла-бла-бла. То лучше, конечно, брать мерки и за счет них отыгрывать. Тройственный союз. обязательно ей предмет. Типа, я бы сказал бы, вот эти вот э, три предмета, это ее ключевые предметы для урона. Очень ключевые для урона. Сейчас мы накинем денег э, нам, чтобы мало не показалось. Смотрите, если против вас играет э, много каких-то дуэлянтов, файтеров, ближников, э, с кем вы будете драться автоатаками, да, то есть они, в принципе, будут немножко жирноватые, там какие-то Дариусы, Вуконги, там, неважно, Мунда какой-то, да, то есть ближни... ближники, короче. Вам лучше всего начинать с Ботрока, то есть Клинок Падшего Короля. Он даст вам силу атаки, скорость атаки, замедление, отхил, то есть то, что надо. Когда вы используете первый навык э, в врага, где там, блин, не туда зашел, давно гайды не делал. Э, когда вы используете первый навык на... во врага, и э, ваша пассивка непосредственно с вашим вампиризмом влияет на то, то, что вы наносите урон. Каждый раз, когда вы будете влетать вот в противника, вы будете себя хилить. Да, вампиризм, если у вас есть, вы будете себя подхиливать. Хорошо. Думаю, с вампиризмом понятно. Почему я советую собирать после первого предмета, там, ботинки? Ну, я чаще всего так делаю. Это чтобы э, лучше сокращать дистанцию, типа делать делайте так, куда надо, фух, попали в, по противнику и доиграли. Сделали стаки и просто дальше вырезайте. Он пытается уйти, поставили ульту, он пытается с нее тут выйти, получает замедление. Плюс опять же на нем есть метка. Метку можно сбить и опять же первый навык держите до талова. И старайтесь все-таки нажимать э, выбор цели. Ах, видите, не достаю. Э, выбор цели... Вот, за, фиксация цели Потому что в массовых замесах вы можете просто не попасть э, в того, кого надо И старайтесь все время искать тонкую цель Если вы кон конкретно хотите зафокусить там какого-то керри Вырезать, да, то есть с помощью вот там третий Там первый, ульт первый Вопросов нет, сделали Все, играете дальше Второй держите в кд, потому что вы делаете комбинацию Третий, первый, ульт первый и это очень много урона влетает, особенно когда у вас есть тройственный союз. Тройка кардинально усиливает. Как мы видим, сейчас тройка бьет на... Первый скилл с тройственным союзом бьет на 700. Сейчас он откодешится. Смотрите, хоп. 400. А 400? Был... А, понятно. 400, потому что это много хп у противника. И брони у него миллион. Короче, видите, 600 прилетел мопчика. 600 прилетел на мобчика. Это у нас два предмета. То есть, тростный союз нужен непосредственно для первого навыка. Ну и опять же, чтобы противник, когда вы в него улетите, вы получаете ускорение, чтобы он далеко не убежал. Если видите, что он уходит, можете потратить второй, чтобы сделать быстрее стаки себе. И уже с набитой пассивкой вы его хорошо срезаете. Смерть разума она просто, я не знаю, незаменимый предмет для яроли, потому что она усиляет э, урон пассивный, да, то есть который дает магический урон. Вот мы настакиваемся, делаем стак, и мы уже начинаем клевать, вон, видите, во-первых, быстро, очень быстро, да, а, во-вторых, каждый раз, когда мы используем первый навык, а, он так же самое наносит, как и пассивный урон, а, так, так же само и урон от э, смерти разума. Думаю, с этим понятно. То есть вот это три ключевых предмета для урона. Иногда можете, если вы находитесь а, где-то вот и типа, посреди мобчиков, использовать первый навык для того, чтобы именно настакаться среди мобов. Когда у вас есть уже тройственный союз, вы а, по крепочкам магом, маги крепочки, вы можете сразу давать в них а, кьюшку, и после они умирают, у вас уже есть стак. Чтобы правильно забирать мобов а, и не ставить кд а, на первый навык, идемте сейчас, пройдемся. Сейчас пачка придет. Вы должны чувствовать урон, который вы наносите. Либо же видеть шкалу. Вот 300 хп у тележки, да? 200 хп. Почувствовали, сделали, все. Можно дальше играть. Вот приходит маленький мобчик, он сзади он. Хоп, прилетели 600 урона, плюс 150 магического урона. Пол хп видим, подлетели. Сделали пол хп, подлетели. Ульта, подлетели, автоатака, если надо, кьюшкой убили. Все. То есть, в принципе, научиться чувствовать чемпиона. Где-то вот в такой поэтапности это самая лучшая сборка, но есть одно маленькое но. В некоторых случаях берется, берется испытание стирака, то есть оно берется именно, допустим, вторым предметом. Особенно, когда Ирелия, у нее нету танка в команде, да? то есть она является каким-то брузером то тогда лучше всего уходить уже в жир непосредственно. Да, у вас просят немножко урон, но ä, при таком раскладе, когда вы берете Ботрак, берете Стирак и берете смерти, вы утонковываетесь. Да, то есть ваши прокасты, конечно, не будут уже как прежде, но пассивка вам дает что, скорость атаки, правильно? Вот, видите, мы лоханулись немножко. Ладно, даем ульту. Не достали мы ультой. И, тем не менее, вы наносите физико-магический урон, да, то есть вот Керри, в принципе, умирает. Но вы живете, вы брузер, но вот эти вот два предмета, это именно ситуативные. Можно добавлять в сборку э, ангел-хранитель. Я не знаю, что вам еще конкретно объяснить, там, как забирать соло-объекты, как чувствовать, сколько хп. Вообще, вы просто должны немножко зайти потренироваться в тренировке, да, вот на крепочках побегать. Э, в принципе, просто вот научиться выводить э, кьюшку. Кого надо. Когда крабика бьете, кстати, с вас стаки тоже не, не спадают. Если что. На объекте все, в принципе, в классическом варианте пришли. Далее третий, далее первый, дали второй, дали первый. Все, сделали четыре стака. И стоите, долбите объект, если, допустим, ваша команда отвлекает врагов. С помощью клинка падшего короля у вас все будет окей. Поэтапность предметов, которые вот вы собираете, да, то есть она именно зависит от того, что вам нужно сейчас. Но именно вот эти вот ключевые предметы, это предметы урона. С ними она просто взрывает все, что движется. Ну, надеюсь, я не знаю, гайд был полезен. Если что-то забыл, пишите это в комментариях. Планирую вообще по гайду в день выпускать. Передавать, как говорится, свои мысли, свой опыт. Если есть какие-то крутые рели мейнеры Напишите что-нибудь, то что вы знаете Ну, только не так, типа, что Ой, чувак, ты херню не говоришь Нет, я говорю нормально а, Совет дайте какой-то Напишите, типа, вот это было бы лучше В таком-то случае а, Контр-пик там, такой-то, такой-то И я думаю, это зайдет Что касается контр-пиков, ребят, Ирелия Керри Да, то есть, и вопрос не в контр-пике, Да, она, допустим, она как Кшана Да, Кшан пытается крутануться Она к нему подлетает и сбивает ему подлет. Вот вам контр-пик по сути, да, э -э вопрос в вашем скилле, ну, типа, что такое контрпик, это означает то, что герой при равном раскладе, да, равном скилле, равном раскладе по скиллам будет сильнее вас, но ваш скил, ваше понимание игры, это всегда выше этого всего, поэтому я про контрпики почти ничего не говорю, потому что, ребят, наработайте свой скил, свою механику поведения, да, то есть, когда там дать ульту, когда зафоловить это кьюшкой, Грубо говоря, когда флэш, ульта, там третий, оп-хоп-хоп, оп, оп, продлили, дали, не знаю, там долетели и, ну, доиграли, это, конечно, кд стоит. Короче, надеюсь, гайд вам был полезен. Всем спасибо, всем пока, ждем новых гайдов, пишите в комментариях, на кого бы хотели увидеть следующий гайд. Или своих мейнов, на которых бы хотели увидеть гайд от меня, как я их собираю, как я на них играю. А, если что, и рейли играется у нас как в миду, на соло, так и в лесу. Все, всем пока.